Мы включаем. Хорошо. Включи? Да. да. А, секундочку, у меня тут есть возможность начать запись. попробуем, может быть, у нас тоже параллельно. А, нет, только одна. Все. Так, слушай, да, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие комитеты. Мы общественная организация «Алана». Рады приветствовать вам в этом прекрасном зале. Меня зовут Анна Ключинская. Я являюсь организатором этой организации. Мы хотим поблагодарить э, отдел культуры в лице Мамонтовой Таиси Владимировны и директора Дворца бракосочетания Носина, Анна Владимировна, за то, что предоставили нам уютный, прекрасный зал Дворца бракосочетания для проведения первой видеоконференции с израильским медицинским центром Бердави. И мы такую тему рассмотрим. Эффективная помощь гиперактивным детям, детям с аутизмом, с ДЦП, с ЗРП и другими нарушениями мозговой деятельности. Вначале я немножко хочу рассказать о нас. Весной этого года мы открываем Центр развития личности. У нас будут работать такие специалисты. Детский психолог, психолог по работе с родителями, логопед, массажист и другие. Будут проводиться йога, мастер-классы для детей и взрослых, занятия, развивающие память. Для подростков 12 лет и старше будет проходить 10-дневный курс «Дети радуги», где мы научим детей решать психологические и социальные задачи, работая с различными страхами и фобиями, чтобы впоследствии ребята могли добиваться поставленных целей. Сейчас ведутся ремонтные работы в помещении, где мы будем принимать людей. Центр откроется весной. Дату мы позже сообщим. А сейчас вы можете к нам обращаться по адресу почтовая 9, бывшая Комсомольская, по предварительной записи. Ольга э, Васильевна Шиц, психолог. Она больше работает с детками. И ее номер телефона запишите, кому интересно. 095-907-53-45. Еще раз. 095-907-53-45. И я, психолог, это целитель Анна Тручинская. Мой номер телефона 050-342-77-05. Что раз 050-342-77-05. А теперь перейдем к главному моменту, из-за чего мы здесь собрались. Это видеоконференция с руководителями и ведущими специалистами Иерусалимского центра БЕРДАВИД. Надо отметить, что это единственное место в мире, где происходит не только точная диагностика и эффективное лечение, но и исцеление детей и взрослых с разными отклонениями в развитии. И именно специалисты центра, а точнее ДАВИД, ввели уже известный термин. Аутизм Смотря Несмотря на то, что во всем мире, в том числе и в Израиле, убеждается обратное, целью сотрудников центра БРДВ является не только активное содействие полному излечению детей и их родителей, но и прежде всего то, чтобы ребенок преодолел временные сложности в развитии, стал талантливым и успешным в жизни человека. А сейчас.. Я предоставляю руководителям этого центра слово Йосефе и Давиду. Мы приветствуем вас и рады видеть и слышать вам слово. Здравствуйте, мы вас тоже приветствуем. Очень интересно посмотреть на столько новых лиц. В общем... нас слышно хорошо? Да, прекрасно. Вот наш немножко... Вам показываю, у нас очень много людей собралось. Да, очень приятно, очень неожиданно, что так много людей, поэтому сейчас постараемся сделать, чтобы было как минимум интересно. Полезно. И полезно, да. Во-первых, я хочу сделать небольшое уточнение. Все методы, которыми мы пользуемся, они относятся к тому, что очень можно назвать натуральной медициной, альтернативной медициной. То есть мы не используем никаких медикаментов, ничего такого. То есть все методы неинвазивные. То есть все это абсолютно естественно и не наносит никакого вреда. То есть я думаю, что мы единственное место вообще в мире, где человек может быть уверен, что он выйдет оттуда без побочных эффектов каких-то. Вот. А теперь я думаю, я, наверное, начну с того, что расскажу, почему вообще мы этим занялись потому что, в общем-то, эта область довольно специфичная, и, скажем так, далеко не всякий туда приходит, и далеко не всякий человек выдерживает работу с такими детьми, попадаются дети реально тяжелые. И, в общем, то есть это должна быть какая-то причина, почему человек должен хотеть этим заниматься. Но наша причина, в общем, была в том, что наша младшая дочь родилась... Ну, скажем так, были некоторые инциденты во время беременности, а потом она родилась с трехкратным обпитием пуповиной, родилась, в общем, с асфиксией, и вот поначалу вроде все выглядело ничего, а где-то в три года стало понятно, что она не разговаривает, речь не развивается, и, в общем, у девочки серьезные трудности. То есть она не могла, в принципе, усваивать информацию на слух, в общем, из-за этого развитие, естественно, тормозилось. Она практически как бы не могла усваивать вот ничего, что, как бы говорилось. И в садике там, например, сидит группа, они поют песенку, все выучили слова, она сидит, плачет, потому что она не может. То есть, в общем-то, при полностью сохранном интеллекте у нее было вот такое нарушение, что ничего сделать было нельзя. И я тогда была, честно говоря, в ужасе, в истерике и... Потому что я видела других детей, я хорошо знала, что такое специальное образование, как бы в Израиле это очень развито. И я прекрасно знала, что пользы от этого нету, я видела этих деток в разных возрастах, и в общем, короче, я была просто в такой истерике, что… Воспитательница садика наставила, письма э, наставила на том, чтобы поставить ее на повторный год обучения в школе. Не в, не в школе, а в садике. А, в, в садике, да. Но, э, Исключительно благодаря тому, что я с ней, она прошла а, приемные экзамены в школе, э... собственно, и по поэнтам... Ну она прошла. Ну, да. да, я это скажу уже? Так вот. Вещины. пожалуйста, я скажу, как я знаю, значит... В чем, так сказать, наша особенность была? Мы, как бы, каждый из нас отдельно, в общем-то, мы, собственно, и встретились в таком месте, мы каждые много лет э, увлекаемся, как хобби увлекались тогда альтернативной медициной, в частности, целительством руками. Вот. Я уже, э, собственно, с 2000-го 2000 практически года занималась именно вот целительством, вы знаете, вот в классическом понимании, то есть когда кладешь руки и заживает э, рану. Там приходит человек с трофической язвой, которую он, у, него, у него там много-много лет не заживало, кладешь руки, и эта язва заживает. Да? Значит, врач развивает руками, говорят, этого быть не может, это все ерунда. Вот. Но как бы, вот этим я занималась, Давид занимался в общем, похожими вещами, еще толще, чем я. Нам как бы, в голову не приходило, что вот это можно все применить к нашей собственной дочери и, скажем так, ей помочь. То есть просто не было вот, связи, да? И получилось это, в общем-то, случайно. И, короче, я стала с ней работать. И вдруг она у меня за неделю выучила песенки к празднику. Значит, и весенний праздник Пейсах, Пасха. Значит, они в садике учили очень много песенок. И вдруг она у меня за неделю выучила там штук 5 песенок. Я была в таком шоке, думаю, ого! Значит, начинаем работать. И тут я увидела, что она начала как бы развиваться. Она начала набирать, она начала усваивать информацию. Стало, во-первых, понятно, что она очень отстает. То есть ей было на тот момент уже 5,5 лет, через 5 месяцев нужно было уже идти в первый класс, и было понятно, что ребенок пропустил вот все абсолютно, что вот было в течение всех этих лет садика. И как бы мы, конечно, ее стали подтягивать, но за 4 месяца, конечно, догадать нельзя. Она пошла в первый класс с сильнейшим отставанием. Через неделю мне позвонила ее первая учительница, ну, спасибо ей за ее, так сказать, заботу, и стала на меня кричать: "Ты понимаешь, что твой ребенок годится для спецобразования, что она не может учиться в первом классе? Ну, я с одной стороны понимала, что она права, а с другой стороны я как бы уже знала, что все, мы уже выходим, вот нам только нужно время. И я на нее стала орать в ответ, я ей говорю, ты вообще кто такая, тут мне ставят диагнозы. В общем, я побежала в школу, посидела, значит, встретилась с ней, с завучем. В общем, короче, я им сказала, что ничего подобного, ребенок развивается, да, может быть, есть отставание, будем работать. И они мне пошли навстречу, то есть они не стали настаивать, они, значит, дали помощницу, дали ей дополнительные занятия. Первый класс был очень тяжелый. Но виден был огромный прогресс, к концу класса, к концу первого класса прогресс был... Это было, сейчас ей 15, то есть девочки, <свят> так что можно прикинуть, когда это было. А, вот, и, в общем, короче, к концу первого класса стало понятно, что мы догоняем. Когда она пошла во второй класс, в Израиле принято так, что первый класс это почти садик, там отдельная учительница. Поэтому второй класс всегда новая учительница. Новая учительница мне говорит... Вот ее первая учительница сказала, что ребенок в ужасном состоянии, что она очень отстает и все такое. Я ей говорю, ну, мне кажется, что все-таки не настолько все ужасно, но, в общем, продолжаем работать. Она мне говорит, да, вот вам полагается, там, такие дополнительные занятия, всякие дополнительные занятия. Потом, в представили, есть, например, такая система, что ребята, которые идут учить педагогику, они могут получить скидку в оплате за учебу, если они сколько-то часов в неделю посвящают занятиям с отстающими детьми в школах. Вот вам полагается такой студент, в общем, короче, полагается много чего. Я говорю, все, давайте, все берем. И, значит, потекли уже дни, там, проходит сентябрь, октябрь, ноябрь. Я говорю, где попалось занятия? Ну, какие-то есть. Говорю, где студент? Значит, иду в школу, подхожу к учительнице, говорю, ты обещала, где студент? Мы хотим? Она говорит, ты понимаешь, в чем штука? Мне сказали, что дочка твоя ужас-ужас, а на самом деле она совсем не ужас-ужас, она сейчас где-то посередине То есть есть дети, которые гораздо более отстают, и им это гораздо нужнее. В итоге мы в декабре получили такие студентку ну, потому что значит пришла девочка из религиозной семьи и не хотела мальчика, хотела девочку. Значит, вот она год была с нашей дочкой, тоже очень ей помогла. Ну, в общем, практически к третьему классу уже, в общем-то, все выправилось, и, в общем, третий класс уже был, скажем так, обычный. Вот. И вот, собственно, вот это вот и явилось, скажем так, триггером для того, чтобы мы этим занялись, потому что, можете себе представить, какой мы были эйфории, то есть нам хотелось вообще помочь всем и объять весь мир, и, в общем, тогда мы решили, что будем делать, как бы, год волонтерства, ну, хотя бы год, там посмотрим, и, значит, связались с воспитательницей детского садика вот до вот таких детишек, там еще кое с кем, и стали приходить люди, стали приходить дети. И вот год вот мы это делали, видели разных детей, видели, как мы им помогаем, также, к сожалению, видели реакцию некоторых родителей. Были совершенно нормальные родители, адекватные, были те, которые были не очень адекватные, но, в общем, короче мы стали набирать опыт. И вот это вот явилось, собственно, вот началом того, что потом Давид продолжил. И, в общем, сейчас это выросло в то, что вот называется центр БР Давид. И, собственно, вот так. Вот это методы, которые мы используем. Давид потом привлек еще специалистов, тоже, естественно, вот этой медицины. То есть у нас есть специалисты в китайской медицине, есть остеопаты, есть хиропрактор, в общем. Короче, это все люди, которые помогают, так сказать, вот такими естественными методами, воздействиями на тело. И результаты, в общем, очень интересные. Можно их увидеть, очень многие из наших результатов можно увидеть у нас на канале на YouTube. Скажем так, есть достаточно детей со снятым диагнозом. Есть дети, которые, скажем так, вот среди израильтян – Дети, которые приходили, практически все сейчас учатся в нормальных классах, в обычных. И, в общем, ну вот так. То есть это вот с чего все начиналось, примерно что мы делаем. Если у вас, так сказать, будут вопросы, я думаю, нам будет легче отвечать. То есть немножко эм, тоже дополнение э, важной картине. А в чем основа того, что мы делаем? Чем мы занимаемся. С медицинской точки зрения, очень простым делом: диагностика, появлением органических, не каких-то мистических, там, и прочих, психологических, там, органических органических травм, то есть травм телесных, диагностика вооружением и лечением. Лечением. По большому счету, на этом, если говорить об этом плане, это все. То есть мы занимаемся лечением основы аутичных проявлений, это органические поражения. Хотя во всем мире считается, что причина неизвестна, и никаких способов лечения этого, соответственно, тоже нет. Я не говорю про коррекцию. В основном. А. А, ну, вот это так в двух словах. Да, разумеется, мы занимаемся не только лечением, но и активно содействием тому, чтобы дети стали активными творческими личностями, практически, можно прямо сказать, лидерами. <связь> а. Причем это происходит на очень высоком уровне. С нашей точки зрения, ну, во-первых, в любом человеке заложен какой-то большой потенциал. Он либо реализуется в жизни, либо нет. Дети, которые, да не только дети, те, кто проходит такие вот сложности в начале пути, подливают сложности совершенно не детские. Когда они уже выздоравливают, и уже ничто не мешает их естественному развитию, они не просто догоняют своих сверстников, но и значительно приезжают не только сверстников, но и, э, и, и взрослых. Э, долго э, рассказывать, приводя примеры, я скажу только один из последних, которые сейчас есть. Один из наших первых пациентов, Виктор Антимонов, который сейчас сейчас они живут в Сочи. До этого они жили в Болгарии. Я с ним два, занимался дистанционно. Потом они приехали в гости, он, собственно, уже просто был в гости. Вот этот ребенок, который был тоже совершенно аутистом, это все видно на видео, которое Валентина делала, он вот именно реализован сейчас он в втором классе, обычной школы, кстати, очень хороший по уровню. Он не просто догнал, он другой совсем год назад, где-то, вот, когда они к нам приезжали, он открыл сам YouTube-канал. Причем родители к этому не имели никакого отношения, они не знают, как это делать. Он ничего у них не спрашивал. Он все выучил сам. Но он открыл канал, Виктор Антимонов, он называется, канал в YouTube. И он там делал обучающие видео. Мне очень буквально поразило одно видео, которое он сделал хомячков. И он брал хомячков э, и морских свинок, э, рассматривал их, вот, э, размер, вес э, э, э, взвешивал и э, рассматривал их половую принадлежности. Это мальчик или девочка. Так, раскрывал, вот, вот, и так смотрим. Это девочка у нас Значит, и, и так далее. Совершенно не детский подход. Э, несколько дней назад его мама прислала мне, фотографию. На стене висят грамот которые он получил в последнее время. Это диплом победителя. Мне интересно, могу прислать это показать. Он был оказался победителем в нескольких международных онлайн-конкурсах. Это победителем среди первых и одиннадцатых классов он в втором классе по математике по английскому э, и, и языку и в номинации юный предприниматель молодец а вот, можно, если кому-то интересно можем многое показать и рассказать люди э, э, кстати говоря вот ИСФ сказал, что очень многие э, делают видео рассказывают о результатах наоборот очень маленький процент людей. Да, есть действительно тысячи э, видео отчетов о результатах у нас на канале. Но, понимаете, это, что это очень маленькая часть того, что действительно люди далеко не каждый э, готов рассказывать об этом тем более. И, и происходит одна очень интересная вещь, э, э, что люди, э, которых, в жизни которых произошло это изменение, люди, которые готовились всю жизнь нести этот крест и все, и все врачи везде, по всей планете, и в Израиле, в Америке, в Германии, в Европе, везде, и в России, естественно, в Украине, везде, везде, везде, авторитетно объясняют, что это не Надо готовиться жить с этим всю жизнь. И все. Что нужно пожизненно потребоваться коррекция и так далее. Люди, которые вдруг обнаруживают в совершенно другой реальности, где у ребенка уже не есть повод для беспокойства и угрызения совести и подобного, а это нормальный ребенок, причем еще ребенок, который радует и себя, и других, и своим успеху, и отношениям, они стараются как Они выходят из всех чатов, из всех групп, они перестают вообще всем этим интересоваться. некоторые у нас даже вот есть семья, которые специально переехали в другой город, что, где их никто не знает, Чтобы э, начать с нового листа, чтобы никто не знал, что ребенок был инвалидом. Потому что все полностью поменялось, и они не хотят даже вспоминать. Вот такой князь. Вот mm -hmm. Говоря, говоря кратко, основа основ того, что мы делаем, это э, диагностика.. Э, Определение органических причин, с точки зрения нашего немалого уже опыта, за всеми практически отклонениями в развитии, всегда стоит одно органическое поражение. Это либо родовые травмы, либо а, а, внутритробные поражения, это вирусные и так далее. Но все сводится всегда, всегда, Ряд, вот, вот, к этому в органике Пока это не вылечится, можно прикладывать огромное количество усилий, стараясь развить ребенка, но результат будет. И, и, и будет очень мало, сейчас а от полярка, мы все честно. То есть сначала нужно вылечить, постараться вылечить причину, тогда уже все будет совсем другое. Спасибо. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, причины аутизма, Давайте я вам расскажу. Вот Давид упомянул, что вроде как причины считаются неизвестными. На самом деле это не так. В Америке уже провели достаточное количество исследований, и, в общем-то, есть достаточно доказательств, что да, действительно, причина аутизма – это нарушение органики. И, в общем, есть очень интересные исследования. Более того, болезнь имеет свое развитие. То есть она имеет свое начало, она имеет какие-то этапы развития и имеет завершение. Причем, как бы, это завершение оно весьма грустное. Вот. И, собственно, причин вот из того, что мы видели, на самом деле, как бы, на нашем канале имеются лекции, где там я рассказываю, в частности, про те причины, которые мы видели. Но я сейчас вкратце повторю. В большинстве случаев причина это вирусное повреждение мозга, то есть фактически это энцефалит. Энцефалит, то есть воспаление каких-то оболочек мозга внешних, более глубоких, причем не только головного, но и спинного. То есть откуда берется вирус, это вопрос следующий. На самом деле как бы тоже есть разные источники. Бывает вариант, когда... Вирусное поражение внутриутробное, то есть мать заболевает каким-то из вирусов, которые портят нервную систему ребенка, потом ребенок уже рождается, поначалу все выглядит вроде бы ничего, а потом как бы вот этот вот вирус, он продолжает там развиваться и продолжает повреждать нервные ткани и, соответственно, начинается уже симптоматика вполне известная. Потом вирусы бывают, скажем так, в раннем детском возрасте, могут быть вирусные воздействия. То есть, например, вот мы знаем много случаев, когда родители говорят, что все было хорошо, пока ребенок не заболел ротовирусом, попал в больницу, там две недели с температурой, там со всякими неприятными симптомами, а потом вышел и все, началось. То есть... При том, что ротовирус не значится там среди стандартного списка вот этих вирусов, вероятно, он тоже может что-то делать. Но на самом деле список вот этих вирусов, которые могут повреждать нервную систему ребенка, он очень большой. Очень известный вирус – это самая корь, против прививок, против которой, так сказать, сейчас некоторые очень воюют. Да? Коря, она, один из ее... Одно из ее осложнений – это так называемый кривой энцефалит, который поражает и головной мозг, и спинной мозг. Соответственно, разные степени тяжести. В общем, все это по-разному бывает. Про краснуху, я думаю, все мы знаем, что прививают детей от краснухи исключительно с целью того, чтобы беременные женщины не заболевали, потому что если беременная женщина впервые заболеет краснухой, то нервная система плода будет повреждена. Собственно... Вот вирусы в их, так сказать, разнообразии они могут делать вот, все эти неприятности. Второй очень, так сказать, большой класс повреждений – это гормональные нарушения у матери во время беременности. Например, если у матери есть проблемы с работой щитовидной железы, проблемы с работой почек, еще кое-чего, то у ребенка просто происходит недоразвитие некоторых частей, так сказать, нервной системы, и, соответственно, получается отставание в развитии. Сейчас диагнозы, в общем, не очень как бы, специализированы, поэтому всем ставят подряд за ПРР, раз, аутизм, и, в общем, поэтому нельзя по диагнозу сказать, что конкретно у этого ребенка, какие именно симптомы, то есть если видят там 2-3 симптома из огромного списка, то говорят, все, это уже аутизм. Вот. вот среди вот этих вот детей с такими диагнозами попадается очень много детей, которые, в общем-то, скажем так, технически говоря, они не аутисты, у них просто отставание в развитии в силу вот повреждения нервной системы, которая не может развиваться как надо. Ну, бывают всякие специфические причины, там, например, мать имеет контакт со всякими отравляющими веществами во время беременности, тогда плоду наносится вред, чисто вот отрава. Uh, Бывают uh, некоторые лекарства, которые тоже портят. Ну, скажем так, uh, набор вот этих вот факторов, которые могут приводить к нарушениям развития ребенка, он очень широк и, в общем, скажем так, у нас нет цели их все исследовать. Мы просто вот видим то, что к нам, так сказать, попадает и вот из этого мы делаем выводы. Uh... Спасибо. Мне пришел вопрос. Что, должен, должен уточнить. Uh... Что мне лично нравится э, в нашей команде, это то, что э, в ней э, ее составляют специалисты, э, профессионалы очень высокого уровня, так, медики, э, и э, каждый занимается каким-то определенным аспектом, аспектом проблем и смотрит на... Э, это именно в основном с, с, с какой-то специфической точки зрения. И, и соединение вот этих точек зрения и подходов он дает вот именно тот великолепный эффект, который То есть. я сейчас рассказывала о, о, о причинах хаучистма с точки зрения поражения вируса. Вот она как раз занимается нахождением и излечением вот именно вот этого аспекта. Но при этом тут нужно понимать, что если вы спрашиваете нас, каковы причины с точки зрения нашего опыта. Есть еще многие другие причины, которые не связаны с вирусным поражением или отравлением какими-то токсическими веществами в процессе беременности. Это другой класс поражений, родовые травмы разных видов. Очень многие дети, которые приезжают, именно, именно это Повышенное внутричерепное давление сил разных причин, которые и приводят к подобным последствиям. И его как раз излечение и дает ребенку нормально развиваться. Просто повышенное внутричерепное давление. Я вот расскажу один пример практически. К нам... Там пару раз привозили ребенка одного из Франции. И У ребенка была серьезная ротовая травма, при этом мы, это было определено вот именно нами, а в документах у него ничего не значится. У него была травма ошейного отдела, называется голова ну, Условно говоря, то есть, когда вытягивали, потянули и. Как бы немножко... Это был акушерский поворот, и она, а... она подписала бумагу, что ее предупредили о возможных последствиях. То есть это не то, что никто а, не. Кратко не говоря, у нас все на канале тоже есть а, а, эти рассказы именно об этом с а, фотографиями а, а, рентгеновскими снимками шеи детей, у которых вот такие травмы. То есть там видно просто расстояние между позвонками, оно больше, чем оно должно быть по сравнению с другими. Огромный класс поражений именно такого рода, связан с родовыми травмами, с гипоксией э, во время обидия пуповины то же самое, и так далее. То есть, э, и много еще других подобных факторов, э, э, так или иначе приводящих к, к органическим поражениям э, нервной системы и, и других органов. Э, к примеру, с, с, как это ни странно, э, даже просто поражение поджелудочной железы, может привести к подобным проявлениям. То есть кратко говоря, органические поражения разного уровня, в том числе вирусные, в том числе родовые травмы, ну и так далее. Так, вопрос. Меня, меня просят у вас узнать, как вы диагностируете поражение мозга вирусами? Смотрите, мы занимаемся классическим целительством. Да? Сегодня, к сожалению, это слово включает в себя уже кучу всякого всякой ерунды, включая всякие там методы. Мы практикуем классическое целительство. То есть, когда человек, обладающий специальными способностями, это не каждый может, кладет руки, он использует свое тело как, скажем так, как инструмент. То есть он получает информацию от больного и это как бы можно сказать. То есть если человек достаточно хорошо тренирован, как бы хорошо знает анатомию, физиологию и так далее, то он может связать то, что он чувствует, с тем, что реально происходит в организме. Естественно, мы очень любим всякие медицинские анализы, там анализ крови, МРТ, ЭГ и прочее. И вот по всему вот этому вот мы как бы примерно знаем, что причина была вот такая или другая. И одно, скажем так, из основных возможности, почему мы можем помогать этим детям, Вот то, что мы делаем, оно снимает вот эти вот воспаления. То, что называется нейровоспаление, оно просто заживает, организм получает возможность с этим справиться, и дальше уже Начинается развитие, тоже это как бы не само по себе, потому что, например, вот мы неоднократно видели, скажем, дети, которых лечили большими количествами наотропов у многих из них воспаление зажило, но при этом развитие не наступило, почему? Потому что клетки как-то вот они уже были повреждены, и они уже не функционируют. Так вот, у нас это не происходит, у нас происходит наоборот, те клетки, которые не функционировали, они, так сказать, получают возможность начать функционировать, и благодаря этому ребенок начинает развиваться. Собственно, в подавляющем большинстве случаев это видно прямо в процессе лечения. То есть вот приезжает ребенок, который не смотрит в глаза, ни с кем не общается и так далее. Через неделю смотришь, ребенок уже играет с другими детьми, уже общается с посторонними взрослыми и делает еще кучу всего. Да? Вот. Это вот как раз результат вот такого вот воздействия. На самом деле вот такие вот воспаления, не обязательно вирусные, разного типа, они вызывают не только аутизм. Есть много заболеваний, в основном хронических которые вызываются различными воспалениями внутри организма по разным причинам. И как только вот такое воспаление удается убрать, то человек выздоравливает. То есть таким образом могут уходить, например, опухоли различной этимологии, и могут заживать вот уже упомянутые тропические язы и много чего другого. То есть вот это вот так работает. Это один аккорд, добавлю немножко другой. Вопрос о том, какие способы используются для диагностики. Да, воспаления сейчас мозга. много, конечно. Там. Кроме того, скажем так, да, разумеется, это основано на особых способностях всех, всех нас, но в качестве инструментов используются хорошо известные, можно сказать, классические методы диагностики, которыми достаточно или весьма профессионально владеют наши сотрудники. Мы все. Это крайне сакральная терапия, которая владеет минимум три сотрудника, включая меня, это доктор Аркадий, это доктор Шлома Плоткин и Мы активно используем это в работе. И для диагностики, и для лечения. Важно, еще один важный момент. Любой сеанс лечения, который происходит у нас, это одновременный сеанс диагностики. Нет какой отработки какой-то программы, последовательности действий стандартно известно. Это все всегда. Каждый процесс лечения, это параллельно и диагностика. То есть оно... Идет не то, что вначале что-то сделал, а потом на основании этого делается. Нет, оно происходит постоянно. Любое действие, оно постоянно наблюдается с точки зрения отклика человека. Нужно, не, не знаю, это сложно описать словами. Крайне сакральная терапия, кинезиология, тоже сейчас известный способ диагностики. Хиропрактика. А, методы активно используются от доктора Масафом Коэном, а, методы китайской медицины для диагностики и лечения, копунктурной разной системы и так далее. А, но можно долго перечислять, но вот, а, опять-таки, по большому счету, тоже ничего мистического, никакого гипноза, как кто-то думает. Все люди, вот, кроме нас, двоих, в нашей команде, даже включая нашего вот водителя гида, все э, врачи, э, причем очень высокого уровня, э, с э, огромным опытом, ну, про, них, про каждого из них можно долго-долго рассказывать. Э, но вот, вот вот. То есть мы, для диагностики используются многие методы общеизвестные э, в том числе крайне сакральной терапия, э, многое другое, плюс, разумеется, наше. То есть, э, сп спасибо. Мы понимаем, что основная часть ваших работников традиционные врачи, которые овладели еще многими методами и способами исцеления человека и используют Давайте это. Я и, я я немножко хочу уточнить важный момент. Дело в том, что в наше время вот эта вот граница между традиционным и нетрадиционным, и альтернативным, она уже стерлась давно. И то, что мы по привычке считаем альтернативной медициной, например, в Америке, является базисной, скажем так, вот конвенциональной медициной. Да, К примеру, например, врач, остеопатия, хиропрактика да, и прочее. Профессия. Это э, э, э, э, медицинские дисциплины, которые изучаются в мединститутах, Uh, вот конкретно uh, наш uh, сотрудник Шлава Плоткин он uh, 20 лет прожил в Лос-Анджелесе. Там, вот, там он получил это медицинское образование. То есть сначала он несколько лет учился на фельдшера потом четыре года он изучал в вот, Медаинституте uh, хиропрактику. То есть это, тради... это обычная uh, специальность врачебная. В Израиле uh, то же самое. Uh, в поликлиниках работают специалисты так называемой альтернативной медицины, это не считается чем таким не, ну, конкретно, немножко более конкретно два наших сотрудника доктор Асаф Коин и Шулан Плоткин они работают в больничной кассе Макабе в государственной системе здравоохранения вот, один занимается укалыванием, другой вот хиропрактикой. Это вот, да, Я, ну, в Израиле, в Израиле, в Израиле все, все есть четкое разделение. Как бы, считается, что конвенциональная медицина ⁇ это та, которая использует лекарства, а все остальное, все, что, ну, так же. сказать, естественные методы, это уже больше относится к альтернативам. Но медицине. это именно то, что уже есть часть... Это, э, э, да, но, но, как бы, естественно, э, вся система здравоохранения это с удовольствием использует. Спасибо. Людей направляют к да. Семейные врачи направляют к людям, которые занимаются китайской медициной. Это часть в Израиле это уже часть действительно. Но это много лет э, как часть. Да, да, да. И в Америке, естественно, тоже. Поэтому и в Германии том, что... это часть. И в Германии и... тоже. В например, тоже, да. Спасибо. Следующий вопрос: какие методики для социализации детей вы используете у себя? И знаете, я вам скажу одну интересную вещь. Можно использовать любые методики для социализации детей. Если у ребенка не работает определенная часть нервной системы, он не будет социализироваться. Поэтому то, что мы делаем, мы просто восстанавливаем, так сказать, нервную систему. Она просто включается, и тогда социализация и ничего не нужно, и ничего не нужно делать. Об то есть этом ребенок всем сам на просто начинается. Да. Вот, например, вчера мы когда заканчивали, так сказать, рабочий день, то наблюдали очень интересную сценку, как сейчас там у нас где-то около десятка семей, и, соответственно, дети разного типа. Так вот, дети, которые постарше, вчера они активно строили уже вместе. Дружно. Да, железную дорогу, по которой ездил паровозик из конструктора. да. То есть вот уже, пожалуй, социализация. Причем дети, дети... говорящие на разных языках. Да. Один из детей, он говорил только по-английски и Никаким другим языком. Люди из разных стран, совершенно из разных, разных национальностей, разных и, и, и У всех диагноз аутизм, у одного ребенка диагноз олигофрения. И да. они, тем не менее, они дружно созидали вместе что-то, делали вместе. Ну, пример, То просто, а, это просто это, это само, само происходит? происходит. Поэтому видите, что такой ребенок возвращается к себе домой, да, ему необходимы дополнительные занятия, потому что вот как я рассказываю про нашу дочку, отставание уже накопилось, его уже никуда не денешь, его можно только так сказать со временем ликвидировать, но насчет социализации, желания общаться уже там как бы у ребенка уже есть нормальные человеческие потребности. Другое дело, что там могут возникать всякие психологические как бы, вопросы, потому что, допустим, ребенок, который отстал сильно, он, например, ему 8 лет, да, у него возраст развития 3 года, то понятно, что ему будет очень трудно вписаться в группу 8-леток, то есть ему нужно будет помогать, он в нее впишется просто через какое-то время, но ему нужна будет помощь. И то есть мы все это, естественно, рассказываем, объясняем родителям, в зависимости от каждого конкретного ребенка, там ребенки, дети более легкие, дети более тяжелые, там как бы по-разному все это происходит, дети помладше, дети постарше, то есть, скажем, если вот недавно был ребенок двух лет, который когда приехал, он только истерил, никогда не спал, вообще ни с кем не контактировал, когда он уезжал, но прибывшие спросили, а что вы сюда приехали, у вас абсолютно нормальный ребенок, да, то вот этот вот двухлетний там вообще ничего не надо делать, он просто пойдет в обычный садик, он просто пойдет уже с общей программой и как бы на этом все кончится. И пап с мамой благополучно забудут эти первые два года, когда они не спали, и когда был вот весь этот... Когда они никуда выйти не могли домой. Да. Дома. Не, ну там, там реально там было. было тяжело. Вот. И с детьми постарше, конечно, проблем больше. Причем, чем старше, тем больше, так сказать, таких вопросов. То есть, например, скажем, была как-то семья с 8-летними детьми. Там, были близнецы, один с одним все было хорошо, а вот с другим такое случилось. Да? Причем он 8 лет, он практически не разговаривал, он там, в общем имел кучу сложностей. Так там мама просто ему организовала индивидуальное обучение, часть уроков у него как бы со всеми остальными, а остальное у него он идет по индивидуальной программе. И он догоняет. То есть просто в каждом конкретном случае нужны какие-то свои конкретные решения, то есть общего решения. Но это не коррекция, да. это не реабилитация, это не адаптация, это помощь э, в, э, в развитии, да. поддержка в развитии, все. То есть э, э, просто, э, просто поддержка в развитии ребенка, который совершенно нормальный, но он впустил что-то в своем развитии, это нужно помочь ему Почему не просто помочь? Они сами все добирают гораздо больше, чем мы больше эффективно, чем мы представляем. То есть, Только смысле... садись. Ни в коем случае не давление, ни в коем случае не продолжение таскания его по всем врачам, а ежедневные практически насилие над ребенком. Надо развивать, надо развивать. Вот видим сейчас такой пример у нас среди э, наших э, пациентов тоже. Вот одна семья. Э, они очень сильно жалели и имеют основание понимать, что действительно нельзя давить на ребенка, оставлять его. Это не медведь в цирке, который тоже выполняет что-то. Э, да, ребенка отнесли в бассейн, которого ребенок испугался. То есть, как бы, если ребенок так реагирует на бассейн, понятно, что не надо продолжать. Вот. Ну, там была такая ситуация, что, в общем, если бы, возможно, мама бы стала ходить с ребенком, он бы как бы адаптировался, а так э, чужая тетя, и, в общем, короче, бассейн глубокий, и сразу взрослым по грудь, то есть ребенок не может встать, конечно, он боится. Кратко говоря, никаких про э, программ по реабилитации не требуется. Да. Ребенок приходит в норму и начинает жить, как обычные здоровые детки, да? то а есть так, он начинает общаться, он начинает э, книжками интересоваться, да, ну... Да, всем... Это звучит для людей, знающих совершенно невероятно, это именно так. Да. ну вот в некотором смысле он как спящая красавица, то есть вот он сколько-то лет проспал, и сейчас он проснулся, ему надо познавать мир как бы заново. Угу, угу. Так, спасибо, мне приходят здесь вопросы. Так, что могут взять из вашего опыта психологи, не обладающие особыми способностями? А если можно, отвечу я. Запомните такой вот интернет-адрес, autism Это энциклопедия практической помощи при аутизме ДЦП. Мы много-много лет... Готовили это... Да, мечтали, чтобы Делали видеолекции, виде семинары, Их много сотен. И сейчас они оформляются в виде энциклопедии практической помощи при аутизме ДЦП. Вот адрес я сказал, там ежедневный... Пожалуйста, у нас не услышали люди. Электронный адрес. Аутизм-help.com. Я напишу потом. Пожалуйста. Это энциклопедия практической помощи при аутизме ТЦП. Мы стараемся делать все, что от нас зависит, для того, чтобы помочь максимально большому количеству людей вне какой-либо связи с нами. аутизм вот – это один из инструментов для передачи вот этого вот опыта практического. Это касается не только психологических аспектов, но и чисто медицинских. Предлагаю просто посмотреть, понять, о чем идет речь. Разумеется, мы собираемся, мы сейчас с Божью помощью достроили новое помещение, и там мы намерены проводить не только лечебную работу, но и главном еще и развитие детей, и передача нашего опыта специалистам, родителям, лекции, семинары, курсы и так далее. Как это будет конкретно, мы, мы еще не знаем, знаем да, но, а, вот, но мы будет... это готовили многие-многие-многие годы. Спасибо. Вопрос. «Ребенку 15 лет, посещает спецшколу, не развивается, имеет минимальные навыки самообслуживания». Можно ли ему помочь прийти в норму? Смотрите, тут надо смотреть на конкретного ребенка. Не разговаривает, состоянии. не разговаривать. Я, я, я услышала, не, не разговаривает, это как бы часть только проблемы обычно. Но в общем там зависит, смотрите, аутизм, значит, скажем так, что происходит с этим конкретным ребенком сильно зависит от причины, почему вообще у него возник этот аутизм. Если, например, причина – гормональное нарушение у матери, то прогноз в этом случае более благоприятный в 15 лет, потому что там не происходит дополнительных повреждений. Если причина – это вирусное воспаление, то есть нейровоспаление, то вот именно этот вот специфический вид аутизма он как бы имеет свою картину развития. То есть где-то лет до семи прогноз хороший, после семи начинаются уже очень заметные патологические изменения в мозге и гибнет очень много нервной ткани. И поэтому там нужно уже смотреть конкретно анализы, нужно смотреть МРТ, нужно смотреть ЭЭГ, в общем, нужно смотреть, в каком физически ребенок состоянии. И только после, вот, посмотревши это, можно примерно сказать прогноз. Но я вам, например, приведу пример. Вот у нас был ребенок год назад, но там, правда, именно причина была именно гормональные нарушения у матери. То есть у него стоял диагноз слабоумие, еще что-то в этом духе, в общем. Ему было его состояние. 14 лет. Да, ребенок не делал ничего. То есть он не обслуживал себя, он, в общем, практически не двигался, лежал целый день на кровати, он не разговаривал. Вот они были первый раз год назад, а второй раз они были вот в ноябре. И, собственно, видео про них есть у нас на Ютьюбе. Интервью с ними, точнее. Да, интервью говоря. с ними, да. Честно говоря, мы были потрясены, какой прогресс сделал ребенок за год. И, более того, ребенок продолжает прогрессировать. То есть он практически, скажем так, он, он, он помогает дома, он все понимает, он, в общем, многое делает. Никаких аутичных черт. Да. Вообще, единственное, что у него немножко вот задержка в развитии, но... там, в речевом развитии. В речевом развитии. Это все. Он говорит, но плохо. И это все. Да. То есть, скажем так, это, конечно, совсем не та картина, которая была. И, в общем... По крайней мере, при том, что у них есть еще родственники, этот ребенок, по крайней мере, не будет брошен. Есть, э... Кратко говоря, все зависит от степени органического да. поражения. Опять-таки, если собственно, с моей стороны рассказала о, о, о аспекте, связанные с эндокринной, гормональностью, с вирусом и так далее, есть и другие причины тоже. Ну, еще а, все зависит а, от причины. А, например, если у ребенка а, а, с, ну, ну, плохая координация движений головокружение, сильно э, э, там, падает зрение. Это вот это, если только этот аспект рассматривать, исправить это иногда можно буквально за несколько минут, потому что это, это, это связано, потому что это да. связано э, им, э, с подвижком первого-второго шейного позвонка. И э, когда это делается, делается это практически вот, вот одной такой вот манипуляции э, в руках профессионала. Восстановление происходит необычайно быстро, это выяснено причин. То есть, ответ краткий. Многое можно улучшить. Насколько улучшить, до какой степени, это можно смотреть конкретно. Это зависит еще и от окружающей обстановки, от состояния семьи, родителей и так далее. Один очень важный момент, о котором я не говорилось, но он самый главный в том, что мы делаем. Дело в том, что мы... Э, в чем еще отличие от того, что мы делаем, от того, что известно вообще? Мы лечим, диагностируем и лечим, и оказываем помощь не только ребенку, но и все членов семьи. В не меньшей степени, чем самому ребенку. Люди, которые к нам приезжают, они э, внезапно обнаруживают себя, э, собственно, в центре внимания. Не ребенок, а именно они. И это вот особенность нашего подхода, кстати говоря, который созвучен традиционным восточным подходом, согласно, согласно которым сначала должен быть оздоровлен родитель от только ребенка, еще Агния Барто, Некоторые помнят такую реальность. Она говорила, что если ребенок нервный, изучите маму. Говоря по простому, очень простой такой пример. Ребенок, если мама напряженная, если она неспокойная, результатом этого является гиперактивность ребенка. То есть Через него как бы происходит сброс. Вот так... Ребенок и мама не связаны неразрывы. Хотим мы это признать, и также другие члены семьи. Или нет, оно так и есть. Для того чтобы ребенок действительно был здоров, должно быть здоровье и у членов семьи. Наш рабочий лозунг счастливые родители, это здоровый ребенок. Правильно. Так оно и Здесь задали такой вопрос. Возможно ли диагностика ребенка дистанционно? Но вы тут частично ответили, что если сдвинутые позвонки... То... Диагностика на увеличение. Но, но это разное, это вещь, это, это разные, это, да, разные это небо и земля. То, что можно сделать дистанционно и, и очно, и это понятно. Да, возможно, но, понятно. Но, но продиагностировали. Ну да, видно, ну, например, даже... Просто не обладая никакими особыми способностями, зная просто некоторые моменты, можно, посмотрев на форму черепа ребенка, увидев, что лоб немножко вот так поступает здесь, сказать, и это в большинстве случаев будет правильно, что у ребенка повышенное внутричерепное давление. Если ребенок что-то там зажимает уши руками, когда слышит звук и так далее, бьется там головой, это признак повышенного внутричерепного давления. Замечательная диагностика. А что дальше? А вот вылечить это, уже другой вопрос. С диагностикой вы знаете, существует скажем так, куча методов, как можно ребенка диагностировать вообще вот без всяких приборов и прочего. Существует в общем-то набор того, что называется минимальные Критерии. мозговые дисфункции. Критерии просто. То есть и известные, в общем, давно уже известны неврологам и в литературе описано очень много. Какие именно признаки возникают, если у ребенка повреждена там та или иная структура головного или спинного мозга, то есть это как раз самая простая вещь понять, где у него вот это повреждение. Вот следующий этап, да, что с этим делать? Да, что с этим делать? Так, Правильно. у нас еще есть вопросы. Какое отношение к прививкам у вас? Разумные. У нас к прививкам разумные отношения. Я расскажу очень все просто. Значит, Вообще идея прививок, она совершенно замечательная. Я еще в детстве, помню, читала про Луи Пастера. Да, там, сама получала в детстве прививку от оспы. Кстати, моя сестра, которая родилась гораздо позже, уже ее не получала, потому что оспы в мире не было. Но, к сожалению, в наше время мы знаем, что оспа – это единственное заболевание, которое удалось, так сказать, таким способом полностью уничтожить, а с другими заболеваниями так не получилось. Вот. И есть, видимо, причина, почему не получилось. Так вот, по нашему опыту, то, что мы видим, здоровому ребенку прививка принесет пользу. То есть, как бы там, правда, сейчас я вижу, есть споры, действительно ли вот тот метод прививок, который сейчас используется, действительно ли он создает как бы настоящий иммунитет. Но это уже отдельный вопрос. То есть, как бы на здоровому ребенку прививку вреда не приносит. Есть дети, которые, которые действительно находятся в группе риска, и у них прививка может вызывать некоторые побочные эффекты. То есть, это, то есть скажем так, у прививки, у любой, есть стандартный набор каких-то побочных эффектов. Обычно они исследуются, и на сайте ВОЗ можно найти для любой прививки список совершенно официальных побочных эффектов, которые могут быть. Да? Вот возьмем знаменитый АКДС. Там где-то два десятка возможных осложнений от прививки, которые могут возникать. Значит, не очень понятно, с какой частотой они могут возникать, но как бы да, они могут. например, скажем, энцефалит. Кривой энцефалит находится среди возможных побочных эффектов прививки. Другое дело, что вот то, что мы наблюдаем, мы наблюдаем, что дети, про которых родители говорят, что прививка, так сказать, несла вред, что вот после прививки это все началось, когда начинаем выяснять, то выясняется, что проблемы были и до прививки. То есть возможно, что прививка их как-то подчеркнула и усилила. Но сами проблемы, они, так сказать, не возникли из-за прививки. То есть, Поэтому как бы вот такое наше отношение. Мы видим, что есть признаки, которые если наличествуют, то ребенку лучше прививку, наверное, не делать. Но это как бы единичный случай, то есть это совсем не общее, так сказать. Я ответил на вопрос? Небо, некоторое дополнение. Я думаю, вопрос, умел ну, услышать нашу точку зрения, является ли прививки причины эффектоводичных проблем. Я... Нет. А, да, кстати, по поводу прививок, у нас есть тоже много разных статей и, и видеолекций, которые делали ИСФ и доктор Аркадий. А, все это можно найти у нас на страницах. А, если кого-то более конкретно интересует, мы можем там, обратиться к нам, к кому-то из наших сотрудников, и они помогут найти нужную информацию. А прививки а – это и есть корень зла, с нашей точки зрения. Это один из факторов, которые могут привести к проявлению уже имеющихся слабостей организма. Это может быть и, и, и повышенная температура от простуды, лезущий зуб, например, растущий повышенной что угодно что угодно есть для понимания вот этого вот, степени важности в этом плане прививок или нет как причины заболевания аутизма ну, не забывайте одно есть немалое количество детей которые которым не было сделано ни одной прививки да, и тем не менее, тем не менее смотришь, они и аутисты иногда и иногда достаточно тяжелые. То есть, кратко говоря, с нашей точки зрения, если спрашивается наша нашей точки зрения, это не связано. То есть, и, и прививка не, не есть первопричина заболевания. Спасибо. Спасибо. Следующий вопрос. Возможно ли восстановить, восстановить отмершие клетки головного мозга? Это очень мы занимаемся постоянно. Смотрите, во-первых, чтобы клетки именно умерли, да, нужно очень постараться. Они довольно прочные. То есть, они во многих, во многих случаях там находятся и вполне живы, они просто не функционируют. Кроме того, uh, кроме того, у, растущего ребенка, нет, кроме того у растущего ребенка есть еще большой запас, так сказать, потенциала роста, и там все время образуются новые клетки. То есть, чем младше ребенок, тем легче все это проходит. То есть, просто вырастают новые клетки взамен погибших, и, в общем, как бы все нормально. А у более старших, конечно, этот процесс уже похуже. У взрослых уже там совсем, скажем так, грустно, но у детей это все очень даже хорошо. Хорошо. Какое вы рекомендуете питание деткам? Смотрите, с питанием есть тоже много интересных моментов. Я вот смотрю, у нас две минуты осталось, да? А, а почему две минуты? Мы а так я... ограничены во времени. Мы да, да, можете... да, да, стараемся. Не, про, питание, кратко, чтобы не... про питание я кратко не могу, про питание очень много, можно что сказать. Давайте немножко продолжим наше общение. Смотрите, значит, про питание вот как. Значит, тоже сильно зависит от причины, так сказать, почему есть проблема. Есть много детей, у которых есть аутичные проявления отставания в развитии, которым диета не нужна, у которых, в общем, они замечательно живут на нормальной еде и нет никаких как бы, побочных проявлений. Когда нужна диета? Диета нужна тогда, когда повреждается желудочно-кишечный тракт. Правило это именно вот в тех случаях, когда есть вирусное поражение. Причем неважно, оно было внутриутробное или оно было, так сказать, уже после рождения вирусы, которые повреждают центральную нервную систему, они же, как правило, повреждают желудочно-кишечный тракт, в первую очередь поджелудочную железу. Причем, Если, к примеру, еще у мамы был диабет беременных. нет, подожди, оставь диабет а, Происходит по, без какого-либо вируса, происходит тоже во многих случаях повреждение, что мы видели, повреждение поджелудочной железы. И, и да. поэтому этому ребенку... Нет, вот, там разное обезьян. происходит. Там разное происходит. Диабет беременных, там э, у ребенка есть склонность к сахарному диабету, в общем, также такой же, как у матери. Если у матери колола инсулин во время беременности, то у ребенка, по всей видимости, будет, так сказать, тоже проблема с сахаром. Но когда есть вирусное поражение, то там происходят немножко другие вещи. Во-первых, надо помнить, что поджелудочная железа это, э, скажем так, это орган, состоящий не из единых клеток а из клеток, производящих различные ферменты. То есть вся поджелудочная железа, она состоит как бы из островков клеток, каждый островок производит там что-то свое. И бывает так, что вирус повреждает какой-то конкретный островок или вот какой-то конкретный вид клеток, то есть все остальное может вполне работать, например, да, и сахар быть в порядке, но не быть в порядке что-то другое. У этих детей очень часто возникает лактозная непереносимость. Почему так происходит? Потому что вот пострадали те клетки, которые должны производить фермент лактазу, и молоко не обрабатывается как надо, и ребенок постоянно отравляется. Вот, например, сейчас у нас на лечении находится ребенок, у которого сильнейший нейродермит. То есть у ребенка кожа вся в язвах, и это просто ужасно. То, что видно сейчас, мама говорит, с рождения так было, да, и то, что мать говорит, что сейчас он в хорошем состоянии, хотя человек, скажем так, неподготовленный, когда он на это смотрит, это просто реально страшно. Вот. И э, как бы им поставили вот эту самую лактозную непереносимость еще после рождения сразу. Э, мать его кормит э, там э, безлактозным молоком, еще там чем-то, и все равно этот нейродермит, так сказать, процветает. Вот сейчас, наконец, на прошлой неделе, я ее убедила, чтобы они перешли вообще на соевую смесь. Ребенок перестал есть молоко, и кожа резко очистилась. Да, это вот просто такой вот очень наглядный пример. И его Но... поведение изменилось. Да, и поведение и вот тоже изменилось. Покойным. Он стал обучаемым. то что когда он находился в этом, скажем так, хронически беспокойном состоянии, ну, какая то обучаемость. Более того, у него... Э, сколько ему сейчас лет? Три. Уровень развития не больше, чем шесть э, лет. Года у него где-то, да. э, Вот тот ребенок, который вы упоминали как-то из Франции, который э, с, приезжал с травмой шеи, э, при этом у него эта травма привела к тому, что у него возникло нарушение обмена ликвора и... Э, Повышенное давление. И была вот такая большая. Так вот, у этого ребенка... А что ты меня перебил? А что ты меня перебил? Мы же говорили про питание. Да, там... А, хорошо. По поводу питания, думаю, прямой текст, смысл вопроса был еще такой, а что, вы можете, что мы можем такое питание порекомендовать детям с аутичными проявлениями? Ответ, я думаю, вот такой. Я могу закончить, то, что я говорю. А, да. Спасибо. Потом... Потом... Потом... Потом... Значит, я никуда не тороплюсь. Короче говоря, когда в первую очередь страдает поджелудочная железа от этих вирусов. И страдает она нестандартным образом. То есть, вот лактозная вот эта непереносимость это только один пример. На самом деле бывает непереносимость, как бы, и других продуктов тоже, причем в основном это белки и сахара. Когда вот это происходит, то следующий, кто страдает, это печень. Печень, иногда у детей есть, более того, генетические какие-то изменения тоже в организме, или, ну, в общем, сложно сказать почему, но, в общем, у некоторых печень не умеет запасать, например, гликоген. И тогда такие дети очень страдают при неправильном питании. Например, скажем, вот такого ребенка переводят на безглютеновую диету, поначалу вроде как все хорошо а через какое-то время начинается ухудшение ребенок становится агрессивным у ребенка становится странное поведение и начинает расти сахар вот. это признак того что печень у него э, имеет повреждение и ему просто безглютеновая диета противопоказана, то есть ему ее нельзя э, в общем и так собственно касается любой диеты то есть бывают дети которым она подходит бывают дети для которых она просто катастрофа для кого, например, необходима безглютеновая диета? Безглютеновая диета необходима для детей, у которых уже, так сказать, следующий, следующая степень повреждения по тяжести – это когда повреждается слизистая кишечника. То есть пока повреждается только печень и только поджелудочная железа, безглютеновая диета не нужна. Тут, как правило, нужна безмолочная диета, то есть то, что называется без казеин, без лактозы. Да? Вот это вот эта диета она практически никому еще не повредила и, в общем, очень многим помогла. То есть мы постоянно видим, но что это. Это именно... не панацея, это не панацея. Это не панацея, не, это не панацея но это во многих случаях это необходимые условия для того, чтобы ребенок мог нормально себя чувствовать и, так сказать, и нормально В том числе жить. ограничение сладкого сахара, которое, да. например, э, дает очень большую поддержку кандиде, которая вот как раз и дает много совершенно негативных эффектов, в котором пытаются бороться так или иначе. Но проблема именно в этом. А скажите, только сахар или мед тоже, как бы надо исключить смотрите, или заменить? Смотрите, тут история интересная: значит, мед на поврежденную поджелудочную железу действует гораздо хуже, чем сахар. Если у ребенка, в принципе, есть э, реакция на сахар, то мед ему тоже однозначно нельзя. Это мы наблюдаем, так сказать, на довольно большом количестве детей. Опять же, это не все дети. То есть, если брать вот весь спектр детей с такими проблемами, это далеко не все дети. Но если, так сказать, вот есть такое повреждение, то мед тоже не годится. В таких случаях нужно заменять сахар на какие-то вот такие натуральные подсластители без глюкозы. Стевия можно? Стевия, да, стевия хорошо идет. Вот недавно мне тут присылали. Фотографию какого-то сиропа из топинамбура тоже там вроде как практически нет глюкозы. В общем, короче, на сегодняшний день есть очень много вариантов, чем это можно заменять. И, в общем, это все хорошо работает. А вы могли бы вот тоже нам как-то сбросить такую информацию? Я думаю, это для родителей очень важно, потому что все дети привыкли склады. Лекция Смотрите, многое описано в наших лекциях. Что касается конкретных продуктов, мы никому ничего не рекомендуем, потому что мы как бы сами этим не занимаемся. И мы знаем, что есть очень широкий спектр продуктов, которые предлагаются по всему миру практически, которые вполне эту работу выполняют. И как бы, ну, вот лично у меня нет предпочтений, да, то есть там, скажем, меня мать спрашивает, вот мы пользуемся тенториумом, я говорю, хорошо, как оно идет, да, значит, смотрим, здесь у нас нормально, здесь у нас нормально, ну, пользуйтесь, годится, да, или там кто-то говорит, а вот а у нас, да, у нас вот тут вот такие вот супервитамины, да, там 98 элементов, там из травы, из того, из всего, из пятого, и десятого, да, значит, тоже смотрим, проверяем, тоже подходит, понимаете, то есть как бы полная свобода выбора. Касается... Конечно, нужно думать головой, когда мать выбирает, так сказать, продукты для ребенка, она должна понимать, что и зачем, она должна интересоваться, что есть в составе. В общем, ей нужно знать некоторые вещи. Например, вот недавно меня спрашивали, почему протокол немечка может приводить к таким тяжелым, как бы, откатам, да? Мы видели. И мы видели, и много слышали, и много про это описано, Да. В общем, я как бы не изучала там этот протокол неметчика внимательно, но я знаю точно, что они используют очень много вещества, которые называются инулин. При некоторых повреждениях поджелудочной железы инулин нельзя категорически. Вот, инулин возможно, содержится в цикории, возможно, стимулятор. Смотрите, Возможно, что в этом протоколе есть еще и другие вещества, которые тоже наносят вред, но я говорю просто, я никогда не занимался его изучением, в общем, это вот просто то, что вот я знаю, так сказать, из опыта, да. Можно а, вот добавить еще. А, по поводу любых диет, любых а, курсов, витаминов, чего угодно. А, с нашей точки зрения да. все должно делаться разумно. Во-первых, только а, даваться делаться только тогда, когда в этом есть необходимость, а не когда кто-то сказал. Да. А то же, что касается, например, э, э, тоже э, той или иной диеты, если исключение из рациона каких-то продуктов молочных содержащих там, хлебные остатки продукты и так далее, глюкент содержится в очень многих продуктах. Все это только в случае необходимости. Если делать набу потому что кто-то сказал, или кому-то это помогло, ничего хорошего из этого выйти не может. Любовь, кроме того, даже самый хороший препарат, который ребенку подходит, это не значит, его тоже нужно применять очень фрагментарно. Только в случае необходимости. Любые витамины, все то же самое. Тот же тенториум, в есть потенциально хорошие какие-то продукты, но, собственно, обычные, там на меде и так далее, прополисе. Тоже это не есть лекарство, которое надо давать месяцами, как многие делают, а некоторые годами. Это вот только в момент необходимости, больше ничего, скажем, в момент простудных заболеваний, для поддержки иммунитета, скажем так, да. Это касается любого, вот, э, э, любых препаратов, любых лекарств, и то, что мы используем, и рекомендую, всегда это только то, то естественные растительные средства. Вот, я скажу еще немножко про витамины, можно? Значит, с витаминами при всей их, так сказать, пользе и, так сказать, когда они нужны, они действительно помогают. Бывают случаи, когда витамины ребенку категорически нельзя. И взрослым тоже. Значит, это бывает тогда, когда у ребенка есть некоторые генетические полиморфизмы. И тогда просто эти витамины будут не усваиваться, будет подниматься их уровень в крови. А некоторые эти витамины, если их концентрация в крови выше там, нормы, то они уже сами по себе начинают повреждать центральную нервную систему. Поэтому к этому нужно относиться очень аккуратно и как бы делать проверку крови ребенку сначала на уровне этих витаминов. Вот Если, так сказать, видно, что есть реальный дефицит, то можно начать давать и, опять же, нужно контролировать, то есть нужно там через три месяца хотя бы сдать обязательно на уровне если что-то вышло за рамки, так сказать, вверх, значит немедленно это дело прекратить, потому что иногда приезжают дети с высоченным уровнем калия, с высоченным уровнем витамина в 6 и так далее, и начинаешь выяснять, а вот ребенок это принимает. Мама ты смотрела на анализ? Привозили да? ребенка, у него были несколько совершенно черные зубы. Давали препараты э железа. То, что врач, железо, правда, да, железо, Примерно. кстати, вообще очень опасно ребенку давать, потому что очень легко получить отравление печени со всеми вытекающими. Вот, да. Отравление печени даже при э, э, приеме без необходимости витамина D серьезное, очень серьезное повреждение печени вызывает и у детей, и у взрослых. То есть, короче, прежде чем давать какие-то витамины, необходимо все-таки сделать проверку и, так сказать, дальше уже ориентироваться по результатам. То есть, основной принцип такой – не навредить. И своей головой, а не советами окружающих. Ну, вот как бы скажите, прежде чем, ну вот если надо витамины, да, прежде чем микроэлементы, витамины ребенку давать, наверное, все-таки надо глистов вывести. А я так думаю, что у многих деток они есть, кошечки, собачки, ну, гражданские ну, песочники. Опять же, иногда, да, потому что нам, к нам приезжали дети, которым, так сказать, выводили глистов, при этом тоже отравили печень, отравили кишечник, и, в общем, с этим приходилось работать отдельно. То есть все должно делаться без фанатизма и только, в общем, при необходимости иногда да, иногда действительно у ребенка бывают глисты, которые приходится выводить. Не но, только же, глисты, это разные другие да. паразиты, это плесень, типа кандиды, да, совершенно верно. Но иногда это вовсе не это каждый необходимо. ребенок, и это вовсе не надо делать месяцами и годами, в общем, короче. Потому что ну, те все же, же компоненты, которые выводят, например, всякие паразитов, имеется в виду излишние их количество, они все есть в нашем организме. Это необходимая часть нашего организма, симбиоты, так называемые, выполняют какие-то функции, которые совершенно необходимы для нас. Но когда происходит ослабевание иммунитета, или просто ребенок или взрослый три дня принимали антибиотики, это убило микрофлору не только болезненные, но и и здоровую, и вместо этого начинают плодиться сверхмеры патоген... другие, вот, которые и становятся патогенами. То же самое, кстати, происходит из с кандидой, и так далее. Да, но при этом нужно учесть, что то, что используется для очистки от паразитов, оно во многих случаях она токсично, например, полынь, к тому же. И вот, как я сказал, мы видели немало случаев того, когда детей привозили в очень тяжелом состоянии, как результат, вот, в том числе, противопаразитарных программ. А что бы вы посоветовали, вот что знаете, для деток а, и новых Мы смотрите. можем сказать, то, что не вредит. Это главное, пусть оно пользы не приносит, но оно, главное, чтобы не вредило. Это, ну, из общеизвестных это, к примеру, ну, э, настойку черного ореха. Опять-таки, не, опять таки, да, не это ведрами. Это а, орегано противокандин. Это тушица обычно, которая подсыпает пиццу. Это а, различные препараты, которые выпускаются а, там, американскими, например, фирмами, продаются через страницу iHerb. А, настойки разные. А, разные, исти... опять-таки, в интернете... Очень много информации ну, знаете, о том, какие натуральные средства могут вот, быть полезны. Прежде Но чем травить глисток, здесь все надо смотреть. лучше все. опять же пойти и сдать анализ крови. Есть сегодня замечательный совершенно анализ крови, которые проверяет антитела к этим паразитам, причем можно понять статус, да, есть ли там живые паразиты, причем в количестве, что их надо травить или их, так сказать, нужно оставить в покое. И опять же, лучше все-таки такой анализ сделать. Но надо считать. учитывать, что что-то он покажет, что-то нет. нет а вопрос, на какие глисты сделают. Э, кроме глистов, если есть еще много других паразитов, которые тоже активно... Ну, что-то пропустить, да, но тем не менее, смотрите, лучше убирать какие-то продукты, например, тот же сахар, да. Потому что сахар в не полезен никому, да, и сахар является питательной средой для большинства этих паразитов, поэтому в большинстве случаев убирается сахар, и так сказать ситуация выправляется. Я тут еще упомяну пробиотики, которые тоже многие очень любят. Кому-то пробиотики хорошо. А в некоторых случаях, когда имеются активное воспаление в слизистой желудка и кишечника, они могут усиливать это воспаление, и, так сказать, ситуация может ухудшаться. Поэтому это все тоже должно быть очень, так сказать, аккуратно. Спасибо. Так, и у нас вот э, еще один вопрос. Э, сколько стоит, если к вам приехать и полечиться? Спрашиваю. Да, во-первых, это все написано на сайте. А, а, а, стоимость а, стандартная она была, я думаю, на какое-то время еще сохранится. А, но какое, я не знаю, потому что мы сейчас а, добавляем а, еще и а, приглашаем других специалистов, которые будут работать и, и с детьми, с родителями, с развитием детей заниматься. Вот сейчас, например, к, к нам приезжает специально приезжает из Франции наш новый сотрудник. Он там живет в Париже последние 30 лет. Зовут его Камил Челаев, человек высочайшего уровня, как музыкант, композитор, очень здесь долго очень перечислятся его реализации. Он ведет в Париже студии по работе, тоже это было в Одессе, когда он там жил, студии по работе с особыми детьми через вот, помощью лечения через музыкотерапию. Вот, с 10 по 22 февраля он будет проводить у нас музыкальную сессию прекрасно. Приедет где-то в марте, наверное, Инна Панченко Миль. Вероятно, один из лучших дефектологов-логопедов планеты. Она живет в Москве и в Вене. Есть еще несколько человек, которые уже приглашены к нам на сотрудничество. И это тоже, тоже как-то повлияет на цену. На ближайшие несколько месяцев цена останется. Тоже я ее назову. Во-вторых, на самые ближайшие еще пару месяцев у нас сохранятся еще скидки, которые мы стали делать с постройкой помещений. Курс идет три недели, и его цена зависит от количества людей, которые приезжают. То есть, говорил мы наш подход комплексный. Мы проводим лечение, диагностику не только ребенка, но и всей семьи. И цена за курс зависит от количества. В небольшой степени зависит. Но сейчас 2 как бы, человека – это 12 тысяч долларов, плюс проживание – это порядка 100 долларов в день. 3 человека – это 15, 4 или больше – 18. Это вот как бы, цена сейчас. Обычная цена была от 7 до 9 тысяч долларов за неделю, исходя из трех недель. При этом, что важно учесть – Уровень лечения и результатов не только у детей, но и у родителей. Это не породное, породное лечение. это другое совсем. То есть, люди оставляют в прошлом многие многие хронические заболевания, иногда несовместимые жизнь, в том числе онкология. Поэтому э, многие семьи приезжают повторно как, не ради того, чтобы детей как, вот, спасти при первом визите, а для того, чтобы э, вылечить самих себя. Вот, например, у нас недавно, вот, несколько дней назад, уехала семья, они за год, по-моему, третий раз приезжали, и привезли еще своего родственника какого -то. Они привезли ребенка в очень тяжелом состоянии, при этом они приехали срочно, через три дня после того, как позвонили, Потому что произошло достаточно тяжелое событие. Ребенку, которому 2,5 года было, ему э, дали выпить вместе стакана воды стакан субсиданной сен Ошибки. Зацитон. Ну, что такое? Вот у него был сожжен пищевой. и прочее. мы их срочно приняли, хотя были вот так уже перегружены. что приезжайте вы завтра. То есть это для не хотелось. Ребенок, э, если мы про ребенка, ребенок э, э, уже никаких, да вообще просто, никаких да. признаков аутизма. Мы занимаемся с ним его развитием, но в основном они приезжали еще для самих себя, потому что они э, обнаружили, что после первого же визита они э, перестали болеть той болезнью, которую должны были болеть всю жизнь. Это там, генетическое заболевание, называется оно, э, периодическая болезнь, желающий посмотреть, что это такое, генет... э, периодическая болезнь, Вихильевский синдром, Севноморская болезнь выражается в том, что наследственное ну, неизлечимое никак. Выражается в том, что периодически возникают приступы боли по всему телу, которые никак не снимаются, по типу супермиалги, и лечения от этого нет никакого. И Они вдруг обнаруживают, что они все здоровы. Да, боль прошла, и они и привезли можно... сегодня вот в этот раз еще и другого своего там родственника с подобным проблемами и так далее. То есть это, говоря прямо, цена, которую у нас сейчас есть, по сравнению с результатом, которого совершенно символическое, абсолютно символическое, если еще учесть, что то, что мы делаем с Божьей помощью, это нельзя купить ни из какой стране мира, ни за какие деньги. Когда думается о цене, важно понять один маленький нюанс. Мы как бы. Цена у нас действительно минимальная, которая э, позволяет нам э, практически создавать материальную базу того, что мы делаем и, и делаем для огромного количества людей. Э, вот этот это проект, в том числе это энциклопедия, практически помощи. Это вот само помещение, которое стоило весьма немало, и будет сейчас там стоить э, да, аренда плюс зарплаты специалистам, плюс То есть те суммы, которые мы э, назначаем в качестве плата, они, собственно, даже нельзя сказать, что они идут э, на то, чтобы покрывать наши расходы вот, на вот это все. Мы прошли последние несколько месяцев неоднократно брали суды, просто, просто, просто даже вот в последнем месяце, чтобы выплатить зарплату работе. Мы, мы понимаем, все... что уровень цен в Израиле не, не соответствует как бы, нашим уровень цен. Конечно, у вас там все дороже, поэтому вам надо покрывать... Коррентная плата, порядка, я думаю, где-то без, без электричества, без ничего, порядка 20 тысяч долларов в месячном. Только арендная плата. Я не говорю еще о том, сколько это стоило. Это мы не, не есть часть государственной структуры с безграничными денежными ресурсами. Это все идет из нашего кармана, и складывать из этих вот небольших сумм, которые вы там... Это все прекрасно понимаем. Так. Э, я поняла, что вопросы у нас уже не присылают. Да? Э, спасибо вам большое. Э, очень рады с вами были познакомиться, увидеть вас живьем, полезную информацию получить от вас. Да? Я думаю, что это не... Э, Последняя наша встреча, что мы будем расширяться и будем подключать и другие города. То есть проблемы у родителей и в других городах Украины, в общем-то, есть. И... Я знаю, что вы люди, которые вот с таким большим, широкой, широкой душой и большим сердцем хотите помогать другим и помогаете другим. И я знаю, что много сделано и бесплатно, что э, действительно это не целью очень наживы, очень да, не целью наживы, а вам надо развиваться, жить, платить зарплаты. Это все понятно. То есть как бы, э, вы делаете очень большое дело. Благодаря вашим знаниям и умениям, это десятилетие, это не просто э -э, вы это делаете год или два, да, то есть это знания, это много-много техник, э -э, это м -м, как бы мировой опыт вы собрали и делаете очень большое дело. Большое вам спасибо от всех э -э, наших присутствующих людей, да, от меня лично мы вас благодарим и... Э -э у нас будет связь с людьми, с нашими людьми, да, мы будем вопросы подготавливать, и следующая будет встреча, ну, мы уже с вами согласуем, конечно, и я думаю, что у нас будет плодотворная работа, кто-то подумает, может, действительно к вам приедет и исцелить своих детей, и таким образом сделает свою жизнь более яркой и прекрасной, и не только себе, а своим деткам сделаем. Да? Дети ⁇ это наше будущее, и мы знаем, когда нехорошо у нас, у наших деток, то есть все внутри тоже у нас нехорошо. Да? То есть мы переживаем за них, мы хотим, чтобы наши дети реализовались, чтобы они были полноценными, здоровыми, радостными, женились, учились, ну и как бы продолжали свой путь. Тогда, тогда и в -то, и мама хорошо себя чувствует, и папа хорошо чувствует. То есть э, все это мы понимаем и в общем, желаем еще раз вам удачи, счастья, процветания, чтобы вы как можно больше людей исцеляли, деток исцеляли. Большое вам спасибо. От всех вам. Тоже было да, приятно не, посмотреть. Небольшое, небольшое дополнение. Это то, что мы всегда всем говорим. Если кому-то требуется помощь, мы всегда рады ее оказать если у кого-то какие-то вопросы там можно их нам задать там, через интернет и так далее мы все и по отдельности вместе мы все постоянно учимся Конечно, и мы не просто используем какие-то известные методики мы их практически создаем новые методы, подходы Часть описана, часть э, не описана. Э, Но ну, вот я могу сказать только вот, такой, например, как яркий достаточно пример, э, про э, то, что нам удалось с Божьей помощью найти решение одной проблемы, которая э, считается нерешимой не неизлечимой. неизлечимым. Это хождение на носочках э, или э, пирамидный синдром. Правильно назвал, названо? Да? Пирамидный или пирамидальный? Да? Говоря кратко, считается неизлечимым, рекомендуется массаж стоп, там, ребенка и, и, и голени и так далее. Но, тем не менее, проблема остается связана с возбуждением там, определенных клеток головного мозга, вот так называется пирамидный синдром нам удалось найти э, очень простое эффективное решение этого, которое не только не, э, убирает симптоматику, но и лечит причину. Это оказалось на стыке нескольких э, дисциплин. Это э, китайская медицина, это крайняя сакральная терапия, остеопатия э, и так далее. Внешне это выглядит крайне просто. Вот я может, сейчас попробую показать. Э, вот... Э, вот, вот это вот это не используется в китайской медицине, такие как бы ну, зернышки, это шарики магнитные. Они используются как вместо иголок при лечение лечении через ушную раковину. Кратко говоря, лечение вот этого пирамидного синдрома выглядит так, наклеивается на определенные точки в районе висков несколько вот таких вот э, э, зернышек и на районе ахилового сухожилия. И, и ребенок на глазах стал на стол. перевозбуждение ушло. Это вот один из способов, когда, метод, который мы разработали сами. Это, это, разработка этого происходит постоянно. и Мы постоянно что-то вот, э, такое вместе дружно изобретаем. Вот этот метод был э, как бы создан двумя людьми, это вот Асаф и я. Использовали знания еще, я в, свое время, в свою очередь использовал знания, которые получил от Шлома Плоткина который мне рассказал вот о принципах крайне сакральной терапии, остеопатии и так далее. Ну и так далее. То есть мы вот, как некий такой единый, дружный, развивающийся коллектив, мы постоянно создаем новые методики и стараемся тоже ими делиться. Спасибо. Спасибо. Если работа нужна помощь, мы всегда рады помочь. Да, спасибо. До встречи. До новых встреч. До свидания.